Добрый вечер, дорогие партнеры! Добрый вечер, уважаемые гости! С вами Ольга Разуманян и компания Идеальный Маркетинг. Что же такое Идеал М? Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. А наша компания основана 23 сентября 2021 года, основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации честность, прозрачность и платежеспособность. Самое наше главные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 один раз в месяц списание первого числа. Выплаты у нас в каждом столе. Циклы короткие. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все сто процентов идет в сеть. От партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Pair кошелек Perfect Money. Подключена фрейкасса. Есть внутренний перевод между кабинетами. Что облегчает работу наших команд. Вывод у нас ежедневно. И выходные и праздничные дни. Вебинары по маркетингу проходят. Ежедневно, кроме воскресенья, есть сервис с инструментами у каждого партнера в кабинете для онлайн-бизнеса. Есть чаты компании и есть прямая связь с администрацией. Еще раз хочу напомнить правила пользовательского соглашения. Идеал М – это проект, цель которого повысить благосостояние каждого человека. Участник обязуется соблюдать условия настоящего пользователя соглашения. Бизнес начинается с заполнения профиля. Кошельки. Прописываем без ошибок. Ставим на вывод кабинете, где заработали. Вывести с кабинета больше, чем заработано, невозможно. Участник осуществляет все финансовые операции по собственному желанию. А значит, и внесенная сумма возврату не подлежит. Администрация имеет право заблокировать любой кабинет за подозрительные действия, а также любые другие действия, которые могут нанести вред существованию и развитию проекта. Кабинеты с логотипами других проектов, карикатурами, нецензурными выражениями будут блокироваться без предупреждения и возможности восстановления. А также обращаю ваше внимание, уважаемые э, и дорогие партнеры, что э, точно так же будут блокироваться кабинеты с э, фотографиями, с аватарами ваших детей, ваших внуков. У нас сайт плюс 18, поэтому категорически запрещено ставить аватар детские фотографии. Не подводите нашу администрацию к статье. Принимаем, переманивая в другие проекты, одна жалоба – предупреждение, а вторая жалоба – блок и банк из чата. Что же наша, наша, наш «Идеал М» – это сообщество взаимопомощи и благотворительности? Вход открыт у нас в любую программу, на любой стол. Можно создавать разные стратегии развития. Каждая команда у нас работает именно по своей стратегии. И ваш бизнес начинается первое, что это с заполнения профиля просматриваем второе это просматриваем уроки по кабинету и делаем регистрацию в сервисе для продвижения, видим цель и не видим преград, только идущие оселит дорогу, подключены как я уже говорила перфект Money, пайер кошелек, фрейкасса Сбербанк и любые банки Российской Федерации есть внутренние переводы у Кланапад, наша самая первая программа которая стоит у нас после финансов это вообще глобальный неуправляемый автоматический маркетинг компании. Два вида дохода. Это а, доход по реферальной привязке ваш, с вашей структуры и а, один раз в месяц, а, когда идет списание абонентской платы, ваши клоны летят а, рандомно. Слева направо на свободные места, справа налево на свободные места и заполняется середина пустая. А, следующая программа это Turbo Money Box Вход 1250 с нулевого стола. Доход не ограничен. Плюс партнерская программа на 5 уровней в глубину. А Turbo Money. Это а, программа. Вход на нее составляет 4500. Доход не ограничен. Плюс Шесть структурных клонов летит клонопад. Идеал М-банк. Ход 1000 рублей, доход не ограничен. Плюс три структурных клона клонопад. Идеал uh, М-мини вход тысячи доход не ограничен. Плюс партнерская программа на 3 уровня в глубину uh, переход идеал М-макси. Идеал М-Макси вход 15000 доход не ограничен. Плюс партнерская программа на 3 уровня в глубину. Переход на фабрику клонов. Uh, фабрика клонов Две независимые программы. Uh, вход мини-фабрику uh, клонов 1000 рублей. И макси uh, за 10 тысяч Клоны за спонсором летят. И микромани, это вход э, составляет наша социальная площадка, вход составляет 500 рублей, переходы в идеал М-банк, идеал М-мини, реинвесты идут за спонсором. А максимани, вход 5 тысяч, переход в идеал М-банк, переход в идеал М-макси, а реинвест за спонсором. А, Пастрек, это две независимые программы, которые а, на одну программу 750 вход, а на другую 7500. Реинвесты за спонсором. Две независимые и неуправляемые программы. Это дублемикс. Вход на одну программу 1500, на другую 3000. Структурные клоны летят в клонопад. И партнерская, где находится ваша партнерская ссылка. В разделе «Партнеры» ваша партнерская ссылка и плюс «Партнеры» отображается на три уровня в глубину. Добавляем чат компании и следим за информацией. И следующая тема – это этика в сетевом маркетинге. Давайте для начала разберем, что такое этика и зачем она нужна. Этика – кодекс профессионального ведения бизнеса. Сетевой маркетинг обязательно должен строиться на этике взаимоотношений. Поэтому, если мы где-то нарушаем эти законы, то мы не будем успешными в этом бизнесе. Это закон, проверенный годами. Вы, наверное, помните такую фразу – Техника безопасности написана кровью предыдущих поколений. Сетевой бизнес, бизнес отношений – это командная работа. Важна роль каждого человека. Вклад каждого партнера без этих усилий лидер не становится лидером. Поэтому в сетевом маркетинге, как и в любом цивилизованном обществе, существует понятие «этики». То самое написано, можно и нельзя. Нормы, правила, своды законов. К сожалению, часто сталкиваемся с непрофессионализмом не а, отдельных наших партнеров. Это портит мнение о нашей компании в целом. Спонсор обеспечивает поддержку а, подобную благотворителю. Однако, в отличие от благотворительности, спонсирование не носит бескорыстного характера. Почему должна быть ответственность не только перед собой, но и перед своими партнерами. Спонсор, так и называется, информационный. Его задача обеспечить вас информацией вовремя. То есть быстро показать возможности, которые вы получили при регистрации, помочь заполнить профиль, активироваться и научить пользоваться кабинетом, помочь пройти обучение по кабинету и спонсору обязательно принять экзамен новичка, именно по урокам по кабинету, подключить сервис для масштабирования бизнеса партнера, научить пользоваться этим сервисом, под, под, подставить плечо в сложную ситуацию, помочь найти решение, обучить основам сетевого э, системного бизнеса. Все просто, тогда и люди будут тянуться к тому спонсору, который не просто подписал и оставил на растерзание соседям, родственникам, друзьям и скеп скептикам, а взял ответственность за успех партнера, на себя. И именно так спонсирование – это прежде всего ответственность. Все мы с вами знаем, что лидерами не рождаются, лидерами становятся. Каждый из нас, в свою очередь, становится спонсором, как только у него появился первый партнер. Каждый спонсор должен работать со своей первой линией. Обращаю и делаю акцент именно на, это, на, на, на то, что… Каждый спонсор должен работать со своей первой линией. Для своей первой линии вы основной спонсор. И хотите вы или не хотите, для вас вступает следующая стадия алгоритма. Научить, помочь, подставить плечо и так далее. Настоящий лидер всегда подает пример своими действиями. То, как вы намерены двигаться вперед. Определить движение всей вашей структуры. Люди, которые находятся ниже вас в структуре, всегда смотрят наверх, чтобы увидеть вас лидера. Очень важно, чтобы в жизни у вас на первом месте были преданность, честность, приверженность своему делу. Это дает ощущение гордости за свое поведение и является самым убедительным примером для подражания. Не бегать из проекта в проект и не таскать свои команды по всем реферальным ссылкам. Это делают не лидеры, а это делают рифоводы. Неуклонно стремитесь достигать совершенства личного и профессионального. Не стесняйтесь обращаться, дорогие партнеры, за помощью к своему спонсору.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 только в своем кармане. Никогда не подсчитывайте, сколько заработал ваш спонсор благодаря вашей работе. Это не приносит пользы вашему бизнесу и вредно отразится на вашем здоровье. Всегда смотрите только на себя и вниз по своей структуре. Ведь не факт, что у того, кто имеет деньги больше, чем вы, счастливее вас. Удаленная работа. Это спонсор, конечно. Это тот то научит, подскажет, выслушает, поддержит, поймет, откроет свое сердце и протянет руку помощи. По этому поводу хочу поделиться с вами одной шуточной притчей. Поспорили лиса, лев и заяц. Кто быстрее построит команду в сетевом бизнесе и начнет зарабатывать деньги? Заяц, я самый быстрый, я всех отбегу, приглашу и, и, предложу, и все придут в, мо, с, с, в мою команду. Лиса, я сама хитрая, я люблю, э, любого смогу пригласить. Лев, я царь зверей, я всем прикажу и все придут в мою команду. Но на самом деле больше всех зарабатывает попугай попугай он просто повторял все что ему говорил спонсор людям не всегда нужны советы иногда им нужна рука которая поддержит ухо которое выслушает и сердце которое поймет уважаемые спонсоры прошу вас запомнить эту дату 8 марта 2023 года с этого дня Вся ответственность за кабинеты ваших партнеров, новичков, лежит только на вас. Администрация компании больше никогда не будет возвращать деньги, украденные из кабинетов ваших партнеров. С этого дня деньги будут возвращать спонсор, партнера, который не доработал со своим новым партнером. Может, только тогда вы научитесь работать со своей первой линией. Итак, начинаем презентацию наших, наших программ какие программы у нас есть и конечно я начинаю презентацию именно с новой площадки это Turbo Money Box это как вы видите перед вами перед вами два Две двоечки, это удвоители, которые дают переходы а, из стола в стол и, конечно, на стол выплат. Но а здесь у нас есть вот такое вот ноу-хау. У нас есть нулевой стол. Это для тех, у кого нет 2 500 а, вход на первый стол, а второй стол стоит 5000 а третий стол стоит 10 тысяч. Для тех, у кого нет этих денег, можно войти с 1250. И первые два партнера вам дадут Переход в следующий стол за 2500. А если вы поставите сюда, выставите брони, поставите третьего партнера, то вы вернете свои 1250. А первый партнер, как только приходит, это идут накопления со второго партнера, это тоже идут деньги накопительные, а потом списывается с накопительного баланса и автоматически покупается второй стол за 5000. Первый партнер закрыл свой или второй, или третий, здесь может быть обгон. А, но любой партнер, который закрыл первым свой первый стол и приходит к вам, становится на второй стол. А, эти деньги идут на копление. А со второго партнера автоматически покупка за 10 тысяч от третьего стола. Это полностью стол ваш э, зарплатный. Первый партнер, как только приходит к вам на стол, выплат 500 рублей, идет на баланс для вывода. 5 тысяч идут, два клона летят сюда, в этот первый стол и за 4 500 активируется площадка turbo Money. а вот когда приходится второй и третий партнер здесь уже начинает работать реферальная программа на 5 уровней в глубину а со второго вы получаете 7 500 на баланс для вывода а 2 500 делятся по 500 рублей на 5 уровней в глубину точно так и с третьего партнера эти 2 500 делятся на, по 500 рублей на 5 уровней в глубину. Давайте подведем итог. За каждый вами пройденный круг, вам вы зарабатываете 15 500 рублей чистого дохода. Плюс вы зарабатываете реферальные вознаграждения э, на, э, с 5 уровней 363 000 и доход здесь на этой площадке не ограничен. Чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше будут ваши доходы. Итак, какие же будут партнерские вознаграждения а, на пять уровней в глубину? По 500 рублей. Вы всего лишь пригласили три друга. И все пошли а, а, приглашать. Каждый пригласил по три партнера. Вам с первого уровня... Будут Прилетят 6 начислений по 500 рублей. Вы заработаете с первого уровня, с трех партнеров, 3 тысячи. Вторая линия, это будет 18 начислений по 500 рублей. Вы заработаете со второй линии 9 Третий, это 54 начисления по 500 рублей, 27 тысяч. С четвертого 162. 2. Два начисления по 500 рублей – это 81 тысяча. Из пятого уровня – 486 а начислений прилетят вам на баланс для вывода по 500 рублей – это 243 тысячи. Итого, давайте подведем итог. Это только если вы пошли на 3 на 3. Итого вы заработали 363 тысячи. Доход на этих не ограничен. Чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше у вас будут доходы. Итак, Турбомани. Это быстрые деньги. Перед вами всего лишь 3 стола. 2 накопительных. И э, третий стол – это стол выплат. А вход открыт в любой стол. Первый стол стоит 4 500, второй 9 и третий стол 18. Что дают эти два накопительных стола? Да, они просто дают переходы из стола в стол. Первый и второй, они дают переход на стол выплат. Как только приходит первый партнер на третий стол, 8000 получаете на балансе. Два клона летят, это... Микрофончики. Два клона летят в первый стол. И два клона летят в клонопад. Второй партнер, как только приходит на это место, 12 тысяч на баланс для выда. 5 получает спонсор. И два клона летят сюда в клонопад. Третий. Это 12 тысяч. 5 получает спонсор. И два клона летят в клонопад. Итак, давайте подведем итог. И итог у нас такой. За один пройденный круг вы заработали 32 тысячи плюс 10 тысяч партнерские вознаграждения и запустили 6 клонов клонопад. Круто? Да, очень круто. Маленькая площадка с малым количеством партнеров можно выходить на очень хорошие большие деньги. Итак, следующая программа. Это дубль-дубль-микс. Это старт этой площадки был 11 декабря 2022 года. А, Это площадка у нас, ребята, без броней. А, здесь расстановка идет слева направо на свободные места. Микрофоны перекройте, пожалуйста. Слева направо на свободные места. И, и, и только в вашу структуру. Итак, как вы видите, это первый стол накопительный. Вход открыт в любую, на любой стол. У нас нет привязки ни на одной программе к первому столу. Поэтому а, можно старт своего бизнеса делать с любого стола. Но моя задача показать с меньшего на больше. Как только ваши два партнера становятся, это стол накопительный. Вы переходите за 3000 во второй стол. Первый партнер... 500 рублей на баланс для вывода. 500 получает спонсор. Второй партнер. 500 рублей на баланс для вывода. 500 рублей получает спонсор. И вы уходите куда? В третий стол. Здесь точно так же. 500 рублей на баланс, 500 спонсору. Второй партнер. 500 рублей на баланс, 500 спонсору. И на втором столе, и на третьем столе по 1000 заработали вы, и 1000 позаработали ваш спонсор. Вы перешли на стол выплат за 6 тысяч. Первый партнер это за полторы тысячи летит клон в первый стол за спонсором. 500 рублей с каждой ножки летит э, в клонопад и 4 тысячи на баланс для вывода. Со второго партнера 4000 на баланс для вывода полторы получает спонсор. С третьего 4 тысячи на баланс и за полторы получает э, спонсоры. И давайте подведем идем, э, и подведем итог. За каждый пройденный круг вы получаете всего лишь одним бизнес-местом 14 тысяч на баланс для вывода. И получаете 5. За каждый пройденный круг ваших, э, вашего партнера, а вы как спонсор получаете 5 тысяч. Второй вариант это вход составляет 3000, второй стол 6, третий 8 и четвертый стол выплат это 12. Первый и второй это дают накопление и дает переход эти два партнера в следующий стол. Как только сюда становится первый партнер 1000 рублей идет вам и 1000 спонсору, второй 1000 вам и 1000 спонсору. Вы заработали 2000 и заработал ваш спонсор 2000. И вы перешли в третий стол. Первый это 1000 вам, 1000 спонсору. Второй 1000 вам, 1000 спонсору. Это 2000 вы и спонсор заработали, вы перешли в третий стол. Как только сюда приходит первый партнер, летит в первый стол клон ваш реинвест. Тысячи с каждой ножки идут, летят два клона в клонопад, 8 на баланс для вывода. Второй партнер, вы получаете 8 тысяч, получает спонсор. Третий партнер, 8000 вы и 3000 получает спонсор. Не забывайте, что вы вверху, а под вами ваши партнер. И вы являетесь спонсором. И давайте подведем итог. За каждый пройденный круг вами 28 тысяч на баланс для вывода. И плюс спонсорские вознаграждения 10 тысяч на баланс для вывода. И третий вариант это когда у вас активирована и первая программа, и вторая. Вы зарабатываете 42 тысячи, а за вами пройденный круг, за каждый спонсорские вознаграждения за каждый пройденный круг вашим партнерам зарабатываете 15 тысяч. Хорошая программа, без, именно без броней, слева-направо расстановка идет именно в вашу структуру. Попросили сегодня опять рассказать эту программу. Ребята, это настолько интересная программа. Это называется программа Fast Track Беговая дорожка». Здесь две независимые программы. Они друг от друга не зависят. Не нужно здесь ни по каким столам, никуда. Здесь всего лишь один рабочий стол. И вход в первую программу 750, а на вторую программу 7500 рублей. Вы крутите столько на одном столе. Больше нет никаких переходов никуда. Как только к вам приходит первый партнер, вы получаете 7500 на баланс для вывода. На этой программе вы получаете 7500 рублей. Второй партнер и на этой программе, и на этой программе реинвест идет за спонсором. Вы летите к своему спонсору, а ваши партнеры будут становиться именно к вам. Третий партнер вам дает 750, а здесь третий партнер дает 7500 рублей. Это линейно шахматный маркетинг. А две выплаты вам, одна идет за спонсору. Две выплаты вам, одна спонсору. Это настолько она простая, что здесь даже я не знаю, что можно добавить. Один круг, один всего лишь стол. Крутись, не ленись. Вот такая вот у нас есть программа. Из самого первого партнера вы возвращаете свои вложенные деньги на баланс для вывода. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт, но можно стартовать сейчас, изменить свой финиш. И я благодарю всех за внимание и, и хочу пожелать всем нашим партнерам успехов в достижении поставленных целей. С вами была Ольга Зуманян и компания Идеальный маркетинг.